Всем привет, это Сергей Афонин и сегодня первое видео из цикла туториал по Skrivener для Microsoft Windows. В начале несколько слов. Я не буду петь бы. Skrivener, предполагается, что вы уже слышали об этой программе, смотрели обзоры, заинтересовались и хотели бы ее попробовать, потратив минимум времени на освоение. Сама программа переведена на русский, чего не скажешь об обучающих материалах. Наверное, это одна из причин, почему Skrivener не так распространен у нас, как в англоязычных странах. Огромный потенциал требует определенных усилий для освоения. Но не все владеют английским, не все готовы потратить нервы и время на то, чтобы прорваться через дебри нового неизвестного, да еще вслепую. Для таких, я надеюсь, и окажется полезным этот туториал. Этот курс обучения строится на интерактивном учебнике самой программы, которая имеет еще и укороченную версию для самых нетерпеливых. С нее там мы и начнем. Так что скачивайте. Пробную версию программы по ссылке внизу описания устанавливайте на свой компьютер и давайте овладеем ее вместе.